Вот мы познаем себя телесно-эмоционально-интеллектуально, а дальше, дальше включается необходимость управлять собой, вторая стадия. Что такое управлять собой? Что это такое? Права выбор. Так, право выбора, то есть, ага, есть выбор, значит, какой-то выбор, я, выбор да, ты не я делаешь. Я, да? Я не смогу, да, между стимулом реакции может быть с выбор, между двумя вещами может быть с выбор.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 Мальчик, как yeah. Ваня перестань. Ваня <свят> перестань! У каждого своя клетка. Вот, познали себя, вышли в жизнь. Да? Вышел человек в жизнь. Yeah. Почему yeah. подростки yeah. срываются? Ну, не подростки, а люди, которые как раз закончили вуз, вдруг срываются, потому что они как раз не должны сорваться. У них как раз было много энергии.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 Отчего? Нет! Не надо! Вот он должен походить там, как куда-то завели. Этот учитель прыгать не может, завели к другому, знали, что где-то прыгает. мы не Понимаете? Здесь порисовали, э, там узнали, что рисуют щетками. Ведите, пусть рисуют щетками. Нет такого, дайте щетку пусть рисует сам. Короче говоря, здесь как раз должно быть вот этот максимум, твоя там прелесть. Здесь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 Да, и это идеально, идеально. я потом все расскажу. Да, ну, конечно, мы, конечно, сначала в схеме все идеальный вариант. Я, по ходу, конечно, пытаюсь показать какие-то нюансы, но сначала идеально. Потому что, чтобы вы понимали, вот это М и Ж – это тоже пути. М -м -м. Я вот так делаю крепочки, это не просто ограничение, это еще и путь к реализации. Поэтому, да, есть смещение, можно так сместиться, можно так.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 У вас все равно должны быть так изобилия. Что делает неправильно? Хочу открыть... Что может открыть? Что может открыть женщине? А Делаем салон. Конечно. Салон вот красоты хочу открыть. Что она начинает глупо делать сразу? Искать помещение, открывать салон. Самая глупейшая вещь – это этап ограничения. Потому что ее будет ограничивать уже место. Это когда она должна выбрать... Почему этот этап должен растягиваться надолго? Потому что она не может выбрать, она сомневается, она... Почему не может выбрать? Не потому что она пропустила первую стадию. Что ей надо делать? Она... Ходить, ездить, путешествовать по разным салонам. Ей нужно набрать такую массу. Понимаете, не должен быть изобильный этап других салонов.